Рассмотрим sp2 гибридизацию атомных орбиталей на примере атома углерода, у которого имеется на внешнем уровне 1s и 3p орбиталей. sp2 гибридизация происходит при смешивании 1s и 2p орбиталей. Образуются три равноценные sp2 атомные орбитали, расположенные в одной плоскости и направленные в разные стороны под углом 120 градусов. Оставшаяся негибридная P-орбиталь располагается в перпендикулярной плоскости и участвует в образовании P-связи, либо занимается неподеленными парами электронов.